Шутки это не твоё. Ага. Долларов в жить, А потратить не может. Мы одно из объявлений, которые машину выбирали, хотели взять э, похожий Мерседес с пробегом 2,5 миллиона километров. Серьезно? Да. Оригинально. Но ну, ну, вряд ли он накрученный. Не, мотор-то не, не оригинальный он. Нет, а, вроде бы оригинальный. На мотор... 2,5 миллиона нереально. Если он 2,5 миллиона проехал, то 20, 20 тысяч еще проехал ага. Вообще фигня. И если огромный мотор, он, он может только проехать. Маленький только не проезд. Хочешь, можешь его забрать из Африки. Из Африки. Ключ там как, под этим, да? Да. да. Вот под камнем да. оставить. Но а? ты одобряешь в целом? Я более чем одобряю. Вот так вот, ребята. Все одобрили наш выбор, а по факту это сломается через 50 да. километров. Вот это будет угар. Мы, мы в душе перекупы просто. Да? Выбрали, видишь, тачку, просто вот так. Да, вот это, за это едем, все. Не, ну Денис же сказал, что мы фартовые. Да. Секретный звонок. Дзинь-дзинь. Вот так вот, а уже за гер за 100 а, тысяч а, подписчиков а, дали. Вот мы у секрета а, перекупа. Дома вот такая Её вот, вот. квартирка. Вот у тебя марокканские фонари. Да, ну, да, поедем, кей. у нас не таких много будет продаться. Серьезно? Хочешь, можем выслать тебе посылки? Давай. Такое Давай. же верблюда. Они ее, видишь, разрисовывают хной. И вот эти каркасы у них в принципе все стандартные. Серьезно? А эти. Ну там много разных вариаций. А это а это ике. У нас тут оказывается уже подготовлен стол. Ого! Красота. Маленький городок корчик. Вот такая есть церквушка Мы здесь гуляем с Мишей Смотрим Красоту европейскую Кстати, надо хоть зайти в ресторан поваляют. Ребят пригласить сейчас вот, потому что они реально нас уже два дня кормят и поют, и поят, возят, спать, да, спать укладывают. В общем, гостеприимные парни. Уже сколько может Да, красиво. Прикольно, везде здесь, в этих деревнях ездим, везде бесплатная парковка. Я уже только что такое бесплатная парковка. В Америке везде платная, в России везде платная. Вот, низ на туалетов тут нигде нету. Я уже давно ищу его. Но сюда я не пойду. Я же типа воспитанный. Вот так в секретном гараже происходят секретные операции. Спиртельный тюнинг, да? Да. Тюнинг от Загира. Да не надо это, не тюнинг от Загира, это африканский тюнинг. Ладно, это тогда по вашему заказу я такую жизнь никогда не сделано. Ну, хотя, в принципе, как для шоу, да. Живая неказистая жизнь блогера-автомобилиста. Значит, попросили ребят перевезти нас традиционную бельгийскую кухню поесть. Это бельгийская? Да. Like вот, они нас привезли. Это не бельгийская такая. Турецкая. Турецкая? В общем, вот scale. такой вот у нас. мы не можем Такая штука. Миша уже почти все самый голодный Значит, вот так вот выглядит Франция. Недавно проехали Орлеан, Бурж. Дороги платные, средняя цена. Примерно полтора евро за 10 километров, то есть где-то 15 евро 100 километров, ну плюс-минус. Чтобы нам пересечь всю Францию, нам надо порядка 150 евро будет заплатить э, за каждую машину. Бензин по что в Франции самый дорогой из всех, где мы были, даже дороже, чем в Германии и дороже, чем в Бельгии. Стоит э, евро 38, евро 43. Не очень круто, у нас одна заправка 130 евро на две машины. Сегодня наша цель с Мишей доехать из Орлеана до Барселоны. Орлеан это на 100 километров южнее Парижа. Барселона это юг Испании, самое начало. Примерно 900 километров езды. но По трассам хорошее ограничение 130, мы едем где-то 130, 140, 150 и делаем иногда остановки он, Миша, сегодня не выспался он сейчас спит в машине я гуляю по городку Орли и ищу банк, чтобы поменять доллары на евро такая проблема обычно я все плачу карточкой к этой поездке я, наоборот, взял, чтобы побольше кэша чтобы была возможность платить наличкой потому что в Африке карточки и опасно и не везде берут ну, сейчас едем, значит, дальше. Секретный агент, Кликункар, проснулся, одел очки, чтобы никто не видел твои западные глаза, да? Да, да, да, мои красные, красные глаза. Вот, значит, мы идем вот по такой вот штуке. Называется эта штука город Риом. Да, это банка СИС, банка Бенто Париба. Надеюсь, хоть где-то здесь поменят нам деньги. Все еще в Риоме. Все еще ищем банк. Нету Нет, банки есть, негде поменять. Никто еще у последний день... Никто не меняет деньги. Все. Шутки, это не твое. Ладно, шучу. Твое. Давай сейчас зайдем в де депагне. Блин, короче, проблема. Второй день не можем поменять доллары на евро. Евро кончились, долларов дофига. Вы представляете, проблему у людей, да? Долларов в жопу ежуть. А потратить не может. Выбираем сыры местного региона. Формаж ре регион. А. Формаж регион Auvergne. Ага. Ребята, объяснить этому колхознику, что вот мы купили, короче, хамон и дорогие сыры. И он говорит, почему мы не купили хлеба. Я говорю, потому что это не бутерброды. Это закуска к вину. Сейчас мы ходим, ищем вино. Короче, кто считает, что я не прав, напишите в комментариях. Давай по вина возьмем. А ты думаешь прямо в магазин? А ты где, думаешь, мы его возьмем? Ну, На, пойдем виноград подавим? Отдельные нет, нет, нет. Вино можно купить в магазине. Не обязательно его давить идти сразу. Так, вина местные. Местные вина все дешевые. Во Франции хорошие вина начинаются от 3 евро. Так, мы вообще находимся в провинции Бордо. Пьют красные вина, но у нас только сыр. Да, розовое вино возьмем, давай. Что взял-то? Покажи. Бордо. шатош и... Шато, бордо, шатоша. Шато Мали и Бордо 2012 -го года. Нормально? Губа не дура? Наверное. Сейчас идем в багетную, короче, посмотрим багеты. Так. Багет. Багет. -а. Oui. Oui. Да. Все, вот она меня сразу быстро поймала. Voilà. 95 центов. А, Сколько? Это, это. 95. И вот Спасибо большое. Спасибо. Все, вот так быстро мы, значит, закупили. Хлеб. О. Да, короче, Миша хотел сделать Все, бутер. Победил. Бутер победил. Бутер победил, голод. Сейчас, короче, покажем вам наш пикник. Вино шатоша Мали, три сыра. Какие-то, я не знаю, какие он говорил. Хамон. Паштет, багет, спонсорские бокалы. Фанагория. Все цивильно. Сидим. Прямо напротив здания городского суда. Вы не думайте, а мы не, не геи. На... Это <свят> просто как бы так выглядит, <свят> со стороны. <свят> просто <свят> у нас, короче, такой пикник. А, все это у нас обошлось, что, 7, 7, 10, 14, 25 евро. А, и багет, 27 евро, короче, вот это все. 27 евро, это у нас... Это у нас... 2000 рублей. Да. Ну, сыры разные, да, они это те, которые делаются местные. То есть мы разные дали пробовать. Это я точно помню сказал ракфор. Это мягкий сыр типа Призня есть. Да. Это плесень. Это? Да, да. Паштет из верблюда и багет из Риома. Все. Приятного упита, мы есть. Пробуем. Испания встречает нас пасмурным утром. Но есть и плюс. Мы находимся на берегу Средиземного моря. Сразу после железнодорожных путей, помойки. Он уже пляж. Можно пойти купаться. Но мы не будем. Потому что Миша опять спал. Все проспал, и мы едем дальше. Наш супер отель. Супер номер. Туалет. Все. В общем, вот у нас. Так вот. открываешь шок, и сразу океанчик. Завтрак в нашем отеле оказался, на удивление, хорошим. Столько всего. шведский стол. Колбаса сосиски сыры, маргарин. Сейчас позавтракаем и мы едем встречать нашего первого гостя. Прилетает он сегодня к нам в Барселону. Мы пришли в аэропорт Барселоны. Ищем Серегу. Ты хоть знаешь, как он выглядит? Нет. Но ну, я знаю. Миша переживает, что интернета нету нигде. Я ему предложил скачать все на флешку и отправить Диачилам в Москву. Мне кажется, так быстрее будет, чем мы сейчас будем с 5 килобит в секунду качать 10 гигов. реально. Что за бред в Европе, Все, встретили первого человека. Сергей. Камера. Да. Вот наши тачки стоят. Тачка арабского шейха и Мерседес. меня, зачем. Да.